И всем привет, дорогие друзья, с вами Дэнни Фокс. И сегодня у меня в голову стукнула мысль показать вам, как проходит мой, так сказать, немного обычный день. Решил сегодня показать, как проходят мои тренировочки. Да, ребят, тренировочки, конечно, не супер-пупер, не киберспортсмены, но все же. Вот. Тут меня, так сказать, поставили перед фактом, сказали... Ты будешь выступать за честь своего универа. Вот такой. Игры. КС. Танки. Нет, Зашибись. Танки еще как-то с чем-то. Но КС. КС я не заходил. Я не знаю сколько. У меня, дай бог, на игры на... Не знаю, часов. 50. Вы вообще меня наверное разу засмеете. В КС я не особо играю. Если играю, то с кем -то. Вот. И решил показать, как проходят мои убогие тренировки в КС, ребят. Да, мои убогие тренировки в КС. Это, конечно, уже... Вот. Немного поиграл. Немножко поиграл, так, в обычную серию. Вот. Ну, что мне сказали? Инферно, Мираж и Даст. Просто самые топ популярные карты. Сказали, тренируйся на них. Это ладно, хорошо. Ну, если мне выпадет, не дай бог, на соревнов... на соревновании, точнее, по турниру. Какой-нибудь нюк? Я там просто <с> в шоке буду, ну, серьезно. Это, это что-то с чем-то будет. Сразу ГГВП просто. Смысл моих тренировок зеро просто. <с> не, ну, серьезно говорю, тренировки, это, знаете, так, обобщенное слово еще. Потому что... Ну что я не киберспортсмен я не гонюсь прям там за капец какой игрой ну то что меня перефактом поставили это это правда вот инферно ну ладно с горем пополам поиграем Не, не реально, не, серьезно. АВП это не мое любимое оружие. Ну что-то более-менее не покажу сегодня. Я думаю, я сегодня что-нибудь более-менее покажу. нагнул а да, блин чек пистолетка это Пистолет, а я колезь колезь <nominated> hey, я вам серьезно говорю мои тренировки это что ты с чем-то ребят просто угорает Не, ребят, серьезно, угар просто будет Я же... Че, твой, что ли? Это... Я его вроде грохнул Ладно А, первый пистолет угу. Я все вообще, ребят, я забыл Я последний раз в КС играл, я не помню когда Наверное, не знаю Месяца... Три... Четыре... Скорее всего даже четыре Я вообще ничего не помню уже Ну тут дня, день это дня, так сказать Играем, тренируемся потихонечку да давай-давай-давай, залетать надо. Тут шаги-не шаги, это уже, блин. мало полмало, мало так сказать. А, они все через бонан, понятно. Мы их захерачили. Пистолетка наша, это уже хорошо. О, боже мой. По стандарту мой набор. <с> не удивляюсь, почему P90, честно. Потому что я более. На нем так более менее опытен. И знаю, куда у него патроны улетают. Вот, ну, мое первоначальное состояние это юм P90. Технический перерыв. А че? Пришли сдаться, <с> не успев сыграть. <с> Нет, вообще замечательно. Ладно, передохнем, поговорим. Не, в принципе, честно. Я говорю, вот был день, не знаю, то ли, то ли второе, не, не второе. А, 20, 29 было число, 29 мне звонят, говорят, ты участвуешь. Я такой, где участвуешь? В турнире. А -а -а. Игровой, надеюсь? М да. Игры. КС-танки. А какие танки? Есть много танков. Есть War Thunder, есть euh, Armored Warfare и есть... Euh... World of Tanks они такие, ну, в обычный World of Tanks такой. Ладно, хорошо. Хорошо. Еще это более-менее с горем пополам. Когда, когда сказали мне КС, я такой, э, ребят, вы уверены? Я и КС не потяну. Типа, я не... Не тренируюсь, ничего, как бы, играя чисто, либо танки, либо просто стримлю, видос спешу. Okay. Ну ладно, что у тебя время есть, типа, тренируйся до какого-то, до 10-го, типа, сиди, тренируйся. До 10-го сиди, тренируйся. Бля, Вы чё, ну, с ума сошли, что ли? Я, чё... чё, я тут за 20 дней особо тут не тренируюсь. Okay. Ну ладно, что. тут... Типа, знаешь, пушечного мяса побольше такой Ладно, хоть на этом спасибо, что не Топ-супер-игрок Игрок, точнее Не, ну... Там мне сказали, что я и КС просто, вообще не сочетаем Нет, я тут бываю, поиграю с друзьями, как бы, они мне говорят, чего как лучше ну, все же, это, знаете Такое себе айо хохохохо -хо. жестко жестко М -м. я думаю, сегодня чем, сегодня день плотный я думаю сегодня плотно его проведем вот. как минимум ну смотрите, ребят, уже два видоса два видоса за 4 часа два видоса за 4 часа уже есть я как бы сейчас еще третий, вот этот подъедет я думаю, тренировочку еще записать не знаю там как по эм, другим, может, видос, конечно, подает. Ну, будем думать, ребят. У нас много. Идей много, а. На ПП я... Но... не хватает. Юм а юм-то скорострельная вроде. Нет, пашка скоростнее. красава вообще стал просто божеств божественно стал вот вы просто понимаете что я и кс это не сказать игромания один кто я даже до 10 не хочу смотреть просто не хочу а я сейчас мы в жестком просаде бы мы сейчас жестко вообще М -м -м. Вот так вот давай мы сейчас вообще жестко тут просядем по бабкам жестко жестко Обидно, что мы по сейчас просто Да ладно Ну блин Не, я, кстати, его слышал вот, То, что многие говорят, что через динамики не слышно, шаги Это все фигня На самом деле, если правильно настроить немного, то все слышно Даже через динамики. У тебя шаги и все, вот это вообще все слышно. Не знаете, как киберспортсмены? Вот, я, ну, вам не видно будет, у меня просто типа камера закрыта длинный штатив. Некоторые киберспортсмены вот так вот монитор перед глазами делают клавиатуру, вот положение обычной клавиатуры, вот так, вот и в другую сторону, то есть у тебя рука вот так вот нога вот так вот лежит на ходьбе. Вот так. Представляете? Либо вот так. На Мышку у тебя вот так убираешь. Вот. Как зомби просто вообще пиздец. Других слов не подберешь, на самом деле. Я не знаю, как меня еще не кикнули с этой команды. Вот честно, я вам скажу. Вообще не представ... Перфекционист по закупке Я честно не знаю, как let go, let go. меня еще не кикнули. Честно. Я просто удивлен. Блин, ты так мешаешься жестко вообще. Как так жестко мешаешься. Ничего, ну, вот под пошел. Хотел назад глянуть. Блин, зачем закупился? Ладно. Блин, надо бомбу. Надо бомбу было жестко. Да херега, меня выскочил, здесь <смех> А сейчас жестко выскочил. Ну, вообще, блин. Я просто в шоке. Серьезно. Я. Вот. Один в один, давай. Ух. А, еще. А еще двое, они просто под по знаками вопроса играют. Был-был был. В обход пошел. В обход, в обход, да, да, чувствуй, чувствуй. Не, идем против двух. Они по-любому в тиме играют, ну, блин, ники, как бы, значки одинаковые, по-любому в тиме играют. Это тупо сразу инфа. Типа давай вдвоем выскочим Более он один, как бы особо погоду там не сделает Не, бывали случаи, что один там троих херачит, четверых Но это очень редко Да, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все, свалили, все, все свалились Полились, полились! Полились, все, все, Один в один, давай, делай грязь. А один в два. Красиво, <сélve> просто. <сélve> не, не, не, красиво было, красиво было. Не, не, хорошо, хорошо, вообще сыграю. Не знаю, для меня как бы главное, знаете, участие сейчас тут, чем победа какая-то. Просто фальшивая. говорю, я не кибер игрок. Я не кибер игрок, прям. Проход, проход, проход. йо о хо хо Хера там склад, там сразу 4 было. Я еще вылетел так, чтобы летит пуля, и э -э, прям в бошку сразу. У -у -у -у. Это, а, это Кирилл. Кирилл крутой. Что-то... А, и Кирилл вылетел все Охренено, мы сейчас 4 в 3, 4 в 5 будем играть, вообще просто шикарно вообще не сказать, что я в шоке это ничего не сказать, честно вообще класс а, технический перерыв а, прикольно 4, 4 в 5 это вообще никуда не годится если спрашиваете, почему пацанов не слышно я просто голосовой чат Убрал в ноль, очень мешает. Честно, очень мешает сосредоточиться. И, извиняюсь за техническую неполадку. Стримлапс вдруг обнаружил какую-то ошибку, Ошибочку, да. Я не знаю, какую, но... Ладно, склейку сделаем, ничего страшного. Думаю, не произойдет особо. Но мы также все на техническом перерыве, так что я думаю, ничего особого вы не пропустите. Ой, бог ты мой. Ау, папа, па. Ой, бог ты мой. Нет, тут, тут вообще честно, я вам скажу, очень. Очень геморно. Опа! Чисто бы сами себе оружие кидать. Все готовы? Киберспорт Поехал Ну Ранда до получения бонуса За игру в меньшинстве 2 О, круто come on, come on, Класс 4 против пятерых, ребят. С а все, у меня ничего не да? было. Блин, с ОВП, я слышал, я слышал, я слышал, там кто-то пробегал. Нет, Сывопей, кстати, тут это вообще позиция выгодная сидеть слева. Это вообще э, просто псих позиция на самом деле. Синтай, прости. Да блин, ты что-то если там будешь даже говорить, нам один хер похеру. Мы играем сами с собой. Я играю чисто для тебя. Правильно, выкинь ее нахер вообще, нахер она нужна. Все правильно. Да! а, а Сжас! Сжас! О, она стоит теперь! Класс! А, Кирилл крутой зашел! Вернулся! Сжас! Первые два, если в голову будет, он засадит. Что грязь? Нет. Нет. <сирion> <сирion> а -а -а -а, бог ты мой. Не, я думаю, если мы сейчас за спецназ когда зайдем, перейдем, то будет полегче. Я думаю, будет полегче нему. Бомба похерена. И никто не будет брать. Отвечаю. Фиолетовый вернулся. Да бля. Тут по другому слов не набираешься просто. Вот у них выгодно, у спецназа выгодная позиция. Сразу выбегает. Либо добегаешь до цер э церкви, сидишь там с ЭВП. Либо вот на этот вот э монастырь херов. На площадь. Просто развал моей кабины. Просто развал. Очень... Даже я слышал, как он топал. Я ничего не... Я не буду ничего. Ребят, нет. Я не буду голосовать. Это не... Неверно, мы сейчас опять против, пять против четверых будем Четыре против пяти, точнее Это неверно let's go, let's go. Не хочу этого удовольствия, спасибо переработали. Ребята там, кстати, электричество пролетело, мимо у меня это вообще жопа было. Это я все проспал. Один к полтора. Это копец, это просто купец. Купеческое создание. Прям за этой убс ошибки теперь придется программу приложить, еще попробуем также пройти through, know, в окошко кинуть просто need... А, хорошо сидит у меня оружие сразу улетело вверх уууу <реклама> жестко, жестко жестко жестко ну давай хентай ты там все выпендриваешься давай покажи мастер класс бомбы все <Слыш> а, да выпендривался да выпендривался выпендривался попробуйте мне бомбу кинуть я сразу ее перекину Смоуль тем шифтим, шифтим. Надо баба бомбу брать. Надо было... Ебой, ну, кстати, немного так потеряли 5 час. Я думаю, если за спецам зайдем, будет побольше. Будет красиво. Я думаю, будет красиво. Че, опять пистолет? Дай Бигл возьмем, попробуем. Пробуем. Убийца. Ладно Блин, граната О, я что, попадаю Флэн, флэш, Работаем, работаем. А я сзади, сзади уже пришли, сзади уже пришли, блин. Не, дигол, это не моё. Дигол, это не Вот теперь с этим дигом мне не хватает на башку. Давай попробуем через банан. Распрыжка, распрыжка, да, да, да. Ладно, ему там 60 что ли снес, чё-то на глаз так кинулась Чё, а Блин, ааа Чё-то так хренов Покидает матч и получает 30-ти минутный бой ров А я без единого Без единого свалил, охренеть А мой, мой, мой кот с ним был Ребят, 6.15 не смотрите даже, не смотрите, просто закройте глаза, пожалуйста, закройте глаза. Не, ну я хотел бы, не умею убивать это уже что-то, блин. На показания будет уже хорошо. Собрались, собрались. Let's go. Давай. Come, come, давай. Come out, boy. Yeah. Risk, risk, risk, risk, risk. Не, ну вот с этим было красиво. С ним вообще было красоте. Не куда поезжай? Нафиг. Летс История. не все понятия на бабки А я зверь, оказывается. Чисто взять, потом наклепать кстати. Хорошо зашли вообще трой флашбай трой я че, я че жестить начал? Я че э -э. движение Париза. Я вдруг активизировался на этом, знаете, волну поймал. Не, натуре взять на крип. Мне кажется, лучшие моменты. КГС там, лучшие моменты, там, танках и вообще крылась. Красиво. Блин, жалко, вот, когда играл тут, друзья, я недавно не записал, блин. Но это такой красивый эйс был. Это просто что-то с чем-то. Примерно. Не, на самом деле, тут такой красивый ИСик был Я же должен сам в шоке был от этого да давай! Разок Надо вот так делать Красиво делаем Делай красиво, делай как я. Тупо 11-6 сразу. Ебой. Просто, просто. Раскачался, знаете, под конец игры. Только так и надо. Только так и надо, под конец игры раскачиваться. Не надо никаких домов вообще. Уу, своего накрыл. Если вы продолжите носить урон. сделаем обманочку, обманочка Я больше так не пойду, я просто подальше заходить буду. Буду заходить подольше. Господи, это плант. Плантит. Да, а я мог, я мог, я мог, я мог, я мог, я честно мог. Ну было красиво, было красиво, у меня сразу, это, знаете, так, рейтинг в горочку. И тут четыре вообще а. жестко жестко жестко ну это мы все знаешь они А yeah, вот этот вот вообще круто просто движение в движение совпадают я сказал все на банане просто лицо к лицу но мы их догоняем заметь догоняем хорошо все ни хрена у меня 9000 даже если мы сейчас в просак сядем то это нормально будет для нас о 4 на 4 шикарно go, go, go. зачем твоя распрыжка я, я не специально жестко да? угу, минус а ага, я понял. Не, ребята буду по долгому ходить Сейчас хотя бы так больше вероятность она а, ну все там все все порешали его, да? Ну, не хочу. Это будет эхо. Охренеть. Охренеть. Он даже не чекнул элементарную позицию. Чтобы вы понимали, насколько человек просто овен. Просто вот Это капец. Он не чекнул стандартную позицию, где можно сидеть. Это капец move it, move it. Я в шоке Я вообще в шоке, серьезно Да yeah, yeah. никого Мы решили все на А, походу, ходить так рез... резко, резко. Я их вообще телодвижения немного не понимаю. О, это как -то... Сзади, да сзади. но ну, обернись. Он ну, логично пойдет за тобой, но чувак. Блин, либо у хинтай лагает, либо я не знаю. Но он с опозданием с каким-то играет, это видно. Ну, серьезно. Прикол вообще как бы непонятен. Не он то ли с каким-то опозданием играет, то ли чего... На банан, давайте. На банан мысленно, мысленно, на банан все. Окей, можно так. Да. Прикалываете? Двое сидела двое сидела Был бы один, я бы его выбил. Хорошо, хорошо. Блин, китаец хорошо играет. Или японец? Я иероглиф не особо различает Блин, у нас фиолетовый вообще жесткий. 29-17. Жестко идет, жестко идет, пацан. Айо, один в один давай, делай, делай грязь, бочку целил сразу, ну все решающий раунд, понятно, ну короче проиграй, ничего страшного, это тренировка, на то это и тренировка Oранжевые, камни я Я понял Спасибо. Надо было флешку кидать Надо было флешку <свэшбэн> Вы видели это? Он вышел, просто вышел на него в упор, и он даже этого не видел. Кто я? Меткий стрелок. Наивысший процент попаданий в голову. Охренеть. Нажмите, направим статус, чтобы получить случайно предмет. А! Шах! Так у меня денег нет. Ну вот такая вот небольшая тренировочка у нас вышла, ребят. Ну, скорее всего, она вышла минут на 40. Не забывайте подписываться на канал, ждите новых видео про тренировок. Тренировки, да, будут. Я думаю, сейчас еще что-нибудь запишем и еще что-нибудь. Хотя, по крайней мере, будут 100% следующие видео останки Вот, а это я сейчас компоную в один и залью его сразу. Так что ждите, чтобы поржать надо мной. А на этом все. Ждите новых видосов в следующей части тренировок. Всем спасибо. Всем.